Как всегда, очень благодарна как группе в лице Алены. Мероприятие очень качественное. Отдельно нужно, наверное, сказать про спикера, потому что очень динамичный, харизматичный, с огромным опытом работы с корпоративными культурами, вовлеченностью. И, ну, правда, время летит очень незаметно, и хочется как можно больше вынести из этого, чтобы принести в свою компанию и ну, действительно внедрить какие-то вещи. Вот. Ну и очень зацепилась. Вот, вот эти вот э, не написанные, негласные, фундаментальные правила, которые есть в каждой компании. да, и прям, Я прям задумалась, а какие правила есть у нас. да? Тут-то говорят, тут уже делают. Насколько они помогают и насколько они мешают нашей эффективной работе. Поэтому хочется побыстрее прибежать в компанию, быстренько, как говорил наш спикер, как детектив поработать и выявить эти правила и понять, что с ними делать дальше, для того, чтобы, конечно же, повысить эффективность нашей команды, повысить вовлеченность и продолжать предоставлять лучший сервис на рынке Украины.